Какая там у нас фраза? А, все. Здравствуйте, друзья! Утро пятницы, 18 января, и время интервью. А это значит, что ближайшие полчаса проведу с вами я, Эдуард Бергов. Друзья, представляя нашего сегодняшнего гостя, мне хочется для начала выделить то, что она женщина, но при этом работала спасателем на воде в США. Также э, была директором турагентства в Москве, но самым любимым занятием с 14 лет, как она сама любит говорить, было помогать людям видеть добро и свет. Теперь внимание, у нас в гостях квантовый психолог, шоу-психолог и клинический психолог Анастасия Кацапова. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну Давайте, наверное, разбираться по порядку, потому что... Я за все время на телевидении, да, за 12 лет в бизнесе встречал разных людей. Но вот чтобы настолько разносторонних, честно скажу, впервые. Давайте начнем с тех самых 14 лет, чем вы увлекались и любили заниматься в детстве. На самом деле, каждый человек в детстве чувствует свое призвание. Но потом, со временем, люди забивают свою голову, свое подсознание различной информацией из телевидения, паттернами от родителей либо от каких-то учителей, и постепенно они начинают стирать в себе свое ощущение, чем бы они хотели заниматься, и пытаются наложить то, что им, собственно говоря, советуют. И когда я... 14 лет, до 14 лет, жила и mm -hmm. была маленькой девочкой. Я всегда любила э, копаться в волосах. Я даже думала, <с что <с я буду... Ну вы, но что, не смейтесь, правда. Если ко мне кто-то подходил ближе, чем э, вытянутая рука, то это начинались сразу косички, начинались сразу какие-то закруточки. Позже, когда я столкнулась с энергиями, я поняла, я просто-напросто отдавала людям свою энергию и... Таким образом, они всегда говорили, ой, как хорошо, ты прям приходи, я с удовольствием приду, позаплетай, не взрослые, и более младшее поколение. Вот. Ну, а позже я, да, трансформировала себя в некую другую сферу. Понятно. Вопрос такой. У вас три высших образования. Вы психолог, и экономист, и учитель английского и немецкого языка. И даже вести малый бизнес учились. Зачем? О, я же только что сказала, зачем, чтобы себя найти после того, как потерял. На самом деле, когда я. Вот как я происходила эта трансформация от понимания, что если вот вы сначала пришли, естественно, закончили школу, на отлично? Нет, не на отлично, но естественно без. Ну, замечательно. Первым образованием было? Первое образование было. Преподаватель английского и немецкого языка. Mm -hmm. То есть Причем... Вы... Uh -huh. Причем здесь тоже очень интересный момент, если хотите, я открою тайну. Конечно. А... Да, <laughs> хорошо. А Где-то, когда мне было а, лет 13, может быть, а, мою маму вызвали в школу, а, потому что я проходила некое собеседование у психолога, ее вызвали в школу и сказали, что вы знаете, а вашему ребенку учиться вообще не нужно, потому что ну пусть она идет просто в ПТУ, mm -hmm. не нужно ей учиться, ничего ей не нужно. Ввиду определенных наклонностей у меня развивалась, ну это признано было, дисграфия. Это такое заболевание, когда человек может буквы местами менять. И mm -hmm. это, на самом деле, для меня было очень трагично. Я часами переписывала тексты, но технологий тогда не было таких, чтобы от этого избавиться. Вместо того, чтобы меня отправить в ПТУ, меня мама отправила в платную частную школу, в которой меня, собственно говоря, вытянули. И, mm -hmm. ну, естественно, с моим усердием, с моим вниманием. Вот. И когда я пошла дальше выбирать свой путь, почему-то мне показалось, что... Пройдя через непонимание учителей, я лучше смогу донести детям информацию. Я в каждом буду видеть личность, и ни в коем случае не буду стремиться к тому, чтобы разделить на хорошистов, отличников или двоечников. И тогда я пошла. Ну, а любовь к иностранному языку просто потому, что я сама человек, которого... в котором живут несколько национальностей. Вот, я так сказал, космополит. Поэтому иностранный язык. Что было следующим? Первое образование с английским, немецким разобрались. Да, следующее образование следующий. было экономическое. Но ну, понимаете, когда человек закончил институт и пошел, ну, а бизнесом я занималась, у меня родители, они из бизнеса, и где-то, начиная с пятого класса, я уже была вовлечена в процесс. Тогда еще не было сотовых телефонов, я была за секретаря, потому что начало 90-х, вагон сахара туда, там, там вагон футболок из Китая туда, то есть это было вот все на мне, я все записывала. Было очень интересно. И учась в университете, в первом еще на преподаватель иностранного языка. Я, угу. можно чуть-чуть, да, зайду не не со второго образования, чуть-чуть а с другой стороны. А, я, да, благодарю. Мне выпала честь поехать в США на образовательную программу по угу. малому бизнесу. Тут у меня отдельный И вопрос будет, по да, хорошо. Ну, был конкурс, и я поехала, и именно там, в США, во мне как раз-таки открыли некую способность к энергиям, потому что я была тренером, вернее, как ассистентом тренера, Вот, и он мне сказал, ты знаешь, мне как-то вот интересно, ты сама можешь, а почему ты это сама не делаешь? Я говорю, ну, как бы я никогда об этом не думала. И после этого и вы это... стали спасать людей. На, нет, на воде. Нет. нет. нет это нет, была первая смысла. поездка или уже следующая? На воде я спасала, да, второй раз. Это второй раз я ездила уже по программе, знаете, такой обмен студентами. Угу. И когда, когда я писала резюме, я сказала, да, ну пожалуйста, я могу все что угодно, все что хотите. Вот. И это был некое такое дом отдыха, и там нужен был спасатель. Да, ну, дом отдыха, в котором вот, рядом пляж был, и нужен был спасатель, вот, и я чисто психологически людей поддерживала, которые э, не могли плавать, естественно, из воды я не вытаскивала никого, просто потому что никто не тонул, вот, Но ну, если бы кто-то тонул, наверное, <laughs> наверное, бы мне пришлось это делать, вот, но я с честью говорю, что я спасатель. Понятно. После истории США, то есть когда вы уже прошли э, вторые курсы, да, или уже это третье образование, вы постепенно приходите к психологии. Я пришла сначала к экономическому, потому что э, когда выяснилось, сколько получает учитель иностранных языков, mm -hmm. э, я вдруг поняла, что, ну, это, наверное, все-таки не то. Нужно искать дополнительные способы заработка. Несмотря на то, что в то время у меня уже был бизнес, я первая в городе привезла из США как раз таки идею фото на футболке, сейчас это вообще везде, а это был далекий 2001 год, когда этого еще не было, и вот как раз таки я продвигала эту идею, ну не столь важно, а пошла в эконом... на экономиста, выучилась и решила поставить перед собой цель, я так человек, который ставит цели и достигает их, несмотря ни на что, вот, mm -hmm. попасть без абсолютного блата, хотя, конечно, можно было бы и использовать какие-то связи, но я решила, что надо доказать всем, и в том числе себе, что на заместителя начальника отдела государственной службы, получается, федеральное агентство было у нас, вот, можно попасть по конкурсу, просто сдав экзамены, там было порядка 25 вопросов, серьезный такой конкурс, ну и я прошла. Когда я прошла, и я начала работать в администрации, э, ну, <заскиваем> я там поработала <досим> и поняла, что, конечно, с людьми гораздо вы интереснее, старше. нежели с бумагами, да. Ну, теперь понятно, почему вы называете себя энергетической батарейкой, потому что э, у вас... У нас такая, такая высокая тяга, да. То есть сначала идем туда, потом добиваемся там успехов, затем идем дальше, добиваемся опять успехов. Потрясающе, конечно. А... Ну, потому что, наверное, это, наверное, потому что с детства попало в ситуацию, когда все вокруг говорили, что ну, простите, но вот с вашей ситуацией ну, ничего не сделаешь. Но на самом деле, если говорить про дисграфов, то действительно им очень сложно. Ну, все mm -hmm. дисграфы гениальны. Я для себя только одна сказала, все дисграфы гениальны. Благодарю. Этим э мы живем. Mm -hmm. вот. Потому что это все возвращается, как бы ни старался. Я помню, перед поступлением в первый университет, я фактически 12 часов писала диктанты. Вот я просто mm -hmm. на протяжении, наверное, месяца я сидела и писала эти диктанты. В итоге я написала на 9 баллов из 10 но угу. каково было удивление, когда откат все равно пошел. Ну, так есть. А, Анастасия, вот с точки зрения психологии, если рассматривать, да, почему вы выбрали именно специализацию по восстановлению целости личности, верности в отношениях, даже от ревности поможете избавиться? Вы знаете, я, наверное, скорее дам ключик и выведу к свету. А избавиться человек уже сам потому что заслуги самого человека не хочется на себя перенимать. Вот. Почему я выбрала это направление? Наверное, потому что, опять-таки, через собственный опыт, когда я вышла замуж, я вдруг поняла, что оглянцевые а это журналы нам рассказывают совершенно другую картину. И мама-то тоже, она говорит, собственно говоря, не то, что я чувствую, и когда моя подруга пришла и начала рассказывать, что муж ей изменяет, я тоже вникла в это очень глубоко, потому что ну, близкий человек. Mm -hmm. учитывая, учитывая, что энергии во мне всегда было много, и тот факт, что инициации в различные энергии у меня уже тогда были, я начала разбираться глубже. Понимаете, в чем дело? Все... Все взаимоотношения кроются, а, проблема во взаимоотношениях кроется в недостатке энергии. Если мужчина женщине изменяет, mm -hmm. то это значит, она ему не дает достаточно энергии. И он просто, грубо говоря, сначала трясет ее как грушу, устраивает скандалы, а потом идет налево брать энергию у другой женщины. Вот и именно об этом стоит поподробнее поговорить, если... Захотите, поговорим. Вот mm -hmm. и ревность, она зиждется на том же. Человек, собственно говоря, осоз... осознает, что энергии у него недостаточно внутренней, мотивация mm -hmm. к себе, к саморазвитию у него падает, и он а, сублимирует вот это ощущение на другого человека, потому что мы же сами никогда не бываем виноваты. Нет, что mm -hmm. вы, мы не бываем? Бывает а, тот человек. И мы начинаем копать, копать, ну почему же вот ты изменяешь, ты изменяешь. Но если человеку говорить, что он поросенок, то он и захрюкает. Если мужчине там, 20 раз сказать, что он изменяет, он вдруг начнет изменять. Ну просто потому что, ну раз уж меня и так подозревают, то почему бы и нет. Ну это я, конечно, утрирую, безусловно, я утрирую, но вот как-то так. А, Анастасия, вот все-таки видно, насколько вы глубокий, интересный человек, но при этом занятой. Ведь вы одновременно занимаетесь и обучением, составляете визуализации, причем уже более 18 лет. Являетесь гостем на радио, телевидении, да? даже состоите в закрытом клубе предпринимателей. Но вот сейчас вот затрагиваю эту тему, а как быть вот все-таки счастливой женщиной, при этом мамой? Как вам это удается? Вы знаете, когда задают вопрос... «А как же ты все успеваешь?» Человек отвечает, «Да, собственно говоря, я никуда не тороплюсь». Да? А также и здесь, «А как вам это удается?» А я никогда на эту тему не задумывалась. Если у человека есть энергия, если у человека есть четко прописанные планы, и если у человека есть понимание, что его желания истинные, а не придуманные, не когда он их не перетащил с телевидения или от кого-то еще то он просто живет есть свет внутри и мы дарим безусловную любовь всем окружающим получаем от них то же самое и тогда нам не приходится напрягаться вот так. Спасибо. спасибо правда интересно следующий вопрос касается у вас в визитке написано что вы тета-хиллер вот давайте раскроем секрет кто такой тета-хиллер да, собственно говоря, я его уже раскрыла. Это Хиллер — это человек, который способен дарить свет и с помощью этого света выводить людей в счастливую жизнь. Некий вагончик, некий локомотив, который цепляет к себе вагончиков и выводит. Понимаете? Это uh -huh. Хиллеры — это люди, которые способны подключаться к квантовому полю, квантовому полю создателя и все. Мы получаем оттуда информацию, информацию считываем и передаем людям. А можем напитывать их энергией, если, конечно, есть еще каналы там, рейки и так далее. Вот у меня есть, я мастер энергии рейки, и поэтому я с удовольствием как-то самая энергетическая батарейка напитываю людей и помогаю раскопать их корневые убеждения неэффективные и переформатировать, трансформировать эти корневые убеждения уже в эффективные, в позитивные, и тем самым, а людям становится легче. Анастасия, на площадке изи я знаю, что вы будете вести целых два курса. Один из них вот опять-таки, наверное, благодаря вашему опыту, да, или, может быть, это немножко мы сейчас затронем даже с вами другие темы. Вот ваш курс называется Так жить можно. О чем он? О том, что так жить можно. Можно жить, когда вы не задумываетесь о том, что по городу ходит миллион других мужчин и женщин, если вы уже в браке. Так жить можно. Нет, вы, вы знаете, что это мужчина, это женщина. И вы знаете, что это замечательные люди, это коллеги, это друзья, но вы их не рассматриваете уже как потенциальных э, партнеров, И вы не думаете о том, чтобы изменить кому-то ну, я имею в виду своей второй половинки. и так можно, реально можно делать. А, кроме того, так можно жить, не допуская даже мысли о том, что тебе могут изменить. Миллион людей приходят а, к психологам, к психоаналитикам, к хиллерам а, просто потому что они включают атакующие мысли формы о том, что им изменяет. На самом mm -hmm. деле еще этого не проходит. А почему это происходит? А потому что а, когда-то в детстве они могли видеть, как изменяли их родителям. Или когда-то в детстве они могли прочитать какую-то книгу, и у них вглубь, внутрь а, забралось это корневое убеждение, что им можно изменить. И я вам вот что скажу. Они ищут подтверждение этой формуле. Подтверждение. Mm -hmm. Поэтому когда они выходят замуж или женятся, то первым делом они начинают думать, как их партнер может им изменить. И это mm. очень интересно. У меня был такой клиент, который говорил, ты знаешь, я сразу, моментально расстаюсь с девушкой, если я знаю, что она садится в машину к другому мужчине, даже если шел сильный дождь, потому что это значит, что она может изменить. Я говорю, великолепно. Корневая установка налицо. Супер. Вот как-то так. Смотрите, мы так много говорим. Да, извините. Я могу а, продолжать и говорить об этом да, сколько угодно. Знаете, смотрите, знаете, вот мне интересно вот по поводу измен, ревности. Вот это такая интересная тема. Но все-таки ведь хочется верить да, в то, что у нас большинство браков будут счастливые. Большинство жен и мужей ходить налево не будут. Вот у меня такой личный вопрос. У женщин, особенно, кстати говоря, после беременности, да, то есть после того, как рождается ребенок, вот тоже возникают какие-то проблемы. И в том числе с мужчиной, потому что мужчина, может быть, не хочет заниматься ребенком. Он не понимает, что в семье появился кто-то еще. Вот как с этими проблемами разобраться? Может быть, ваш курс будет полезен еще и мужской половине а, человечества, и они услышат там... Ответы на свои какие-то вопросы? Как вот себя вести? Что вы на это вы скажете? Знаете, вы знаете, мужской-то половине это намного полезнее, чем женской. Я вам вот что скажу. Потому что, раскрою сейчас секрет, хотя это совсем не секрет, mm -hmm. что мужчина от природы так заложено, так нас создали, чтобы мы были единым целым, мужчина и женщина. Мужчина идет убивать мамонта, а женщина сохраняет очаг, что такое очаг, это энергия, и ага. мужчина подпитывается этой энергией через женщину, так, так всегда было, так всегда и есть, что происходит, когда рождается ребенок, да все очень просто, львиную долю своей энергии женщина уже отдала, когда носила ребенка и во время родов, а дальше ага. у нее нет этой энергии, чтобы в дальнейшем мужу давать помогать и она начинает нервничать она себя чувствует неуверенно откуда женщина берет энергию прекрасно интересно и э, всем мужчинам полезно сейчас услышать даже если вы не придете на курс все равно пожалуйста включите свою э, такой вот локаторы прям локаторы из ушей сделайте и включите женщина берет энергию от внимания мужчины. Мы сами способны получать энергию из космоса, но мы ее не получаем, когда мы ходим в рваном халате с бегудями, даже не бегудями, а на голове и орущим ребенком. Мы ее теряем. А в это время мужчина говорит: Ну почему же он орет? Ну что ж такое? Ну, успокой ты, у меня же бизнес, у меня же сейчас встреча, где мои носки? И женщина, опуская свои вибрации до уровня поломойки, до уровня никчемного существа, даже поломойка она может быть, если она знает, что мужчина в нее влюблен. Если мужчина ей говорит: не дежурный, люблю тебя, а слушай, ты сейчас на меня так посмотрела, ну, все, ты, ты мой мир перевернула. И у женщины включается ключик зажигания она начинает всасывать энергию, а потом она ее отдает мужу. И скандалов нет. Если мужчина раз в неделю отдает ребенка бабушкам, а женщину выводит, заметьте, выводит, не дома ей говорит, ну слушай, ну давай приготовь что-нибудь, мы с тобой фильм посмотрим, выводит. Почему? Потому что женщине очень важно накраситься, женщине очень важно одеться. Именно тогда она себя ощущает женщиной. Если мужчина ей скажет, слушай, ты красивая, а она себя сама так особо не чувствует, она может вот начать думать, а, наверное, у него кто-то появился. Раз он пытается там что-то замазать, мне говорит, а если он ее выводит в свет, и он ей показывает, что ничего не изменилось, даже если есть маленький ребенок, ты все равно, ты все равно моя, скажем так, мой тот очаг, из которого я питаюсь, и мне другой очаг не нужен, пожалуйста, разводи этот огонь посильнее то она будет это делать, и тогда не будет скандалов вообще. Вы знаете, женщина, которая счастливая, она не устраивает скандалы. Она умеет, это в нас природой так заложено, мы умеем находить компромисс. И только когда она находится в упадке, а я вам больше скажу, если женщину до конца мужчина доводит до состояния нуля, да, когда вот он вообще на нее внимание не обращает, а относится к ней как к матери, да, то она перевращается в минус, она уходит в минус, и тогда она уже начинает становиться энергетическим вампиром. Просто потому, что она перекрывает свой поток энергии, mm -hmm. да, внутренней, вот способность забирать энергию из космоса и из Земли, и она становится энергетическим вампиром. Отсюда частые скандалы с мужем, она уже просто по-другому, ну это я на курсе более подробно расскажу, вот, она у ребенка начинает отсасывать энергию. Это же все неосознанно. Когда мама, ребенок не может спать, она ходит, его трясет и начинает орать на него, она просто орет от бессилия, у нее нет сил. И она от ребенка получает энергию. Это ужасно. Но так и есть. Потрясающе. Так что, мужч... так что мужчины, да, водите женщину в рестораны, в кино и все, и будет вам счастье. Это даже был э, не то, что, знаете, такой коротенький мастер класс вашего курса. то есть... Вот эта тема, она тоже будет туда включена. Ну, конечно, естественно. Потрясающе. Потому что, вот задумываясь о том, да, кому может быть интересно общение с вами, да, то есть вот какая ваша целевая аудитория. Я сейчас понимаю, что это не просто а, девушки, да, которые еще не замужем, которые там находятся в отношениях, не находятся. Это уже девушки, которые замужем, с детьми, это женщины уже зрелого возраста, то есть... У вас настолько огромная охват. И мужчины. И мужчины. Да, и, мужчины. <свят> да, да, да, да, да. Что и мужчинам, друзья мои, которые сейчас нас тоже смотрят, потому что нельзя сетовать на то, что ой, нет, это не мое, да. Или это будет неинтересно, не царское это дело. Да? Нет, все-таки я думаю, что ваш курс, Анастасия, будет, конечно, полезен очень и очень большой аудитории. Если говорить по темам, давайте пройдемся примерно, да, то есть вот насколько занятий вообще рассчитан сам курс, да, и какие темы туда будут входить? Вкратце. Ну, сам курс у нас рассчитан всего лишь на 4 занятия. Почему? Потому что мы э, постарались вместить по максимуму, не отрывая не отрывая особого внимания у людей от насущного, от того, чтобы они притворяли это в жизнь. То есть дается теория и дается практика. У нас обязательно будет практика. Почему практика важна? Потому yes. что... И практика не в том плане, что а давайте возьмем кукол, и вот это мужчина, а это женщина, я обыграем ситуацию. Нет, не про это, практика не такая. Практика медитативная будет. И во время этой практики я буду действительно наполнять вас энергией. Почему я сказала мужчинам это полезно? Потому что очень много энергии, которая которые способны получить мужчины, вот именно таким образом им будет во благо. Женщинам точно так же, потому что будет раскрываться их внутренний потенциал получать энергию, и, конечно, это тоже, это как бонусом будет идти, помимо да, информации. Помимо информации будет бонусом идти вот такой заряд. Почему я, вы вот мне сказали, что ты столько лет занимаешься визуализацией, пишешь визуализации? Да, mm -hmm. но визуализация без энергии – это всего лишь навсего ну, представление. Когда мы mm -hmm. визуализируем с энергией, мы занимаемся манифестацией. Манифестация – это уже прямая дорога к тому, чтобы то, о чем мы думаем, то, что мы представляем, стало реальностью. Но mm -hmm. если говорить, если говорить о темах, то они такие, знаете, обширные. Но тем не менее, мы постараемся их осветить. Первая тема – это тема, о которой мы уже с вами говорили – это ревность, верность. И как же можно в ситуации, когда вы чувствуете, что отношения накаляются, сохранять спокойствие и разруливать ситуацию? в позитивном ключе, эффективно, самое главное, да? не крича и высыпая тази грязного белья мужу на голову, а как-то иначе, более эффективно. Вот вторая тема, она, ну это не тема, я скажу так, это название, потому что план, вы можете, я думаю, в описании будет конкретный план, да, если вы посмотрите на страницу, то там будет описание. Я скажу только вот темы основные. Второй день мы посвятим с вами тому, что человек, каждый человек, человек каждый должен отпускать свое прошлое. Mm -hmm. И женщинам, и мужчинам. Сейчас опять буду раскрывать секреты. Ну, что делать? Ну, так, вот так ну можно, посвятим. один можно раскрыть, без куда с вами, что ли? секреты просто раскрываются один за одним. И мужчина, Нет, ну мы, и... мы же не углубляемся в суть проблемы, понимаете? Ну, да, вот так, вуалированно. Ты так вот приходите, вот у меня конфетка есть. И мужчины, и женщины тащат за собой все свои предыдущие отношения. И если вы думаете, что вы расстались с девушкой, и вы никак с ней не связаны, Ерунда. Вы энергетически с ней связаны. Если вы думаете, что вы расстались со своим мужем, и вы никак с ним не связаны, полная ерунда, вы продолжаете питать своего мужа. И иногда бывает так, что женщина э, говорит так, ну странно, развелись уже там пять лет, и вдруг он мне звонит. И главное, говорит, не спрашивает, как у меня дела, а начинает рассказывать, что у него. И в этот момент я всегда говорю, ну, милая, ему просто нужна дополнительная поддержка. Он вдруг, там, у него какие-то сложности на работе или в бизнесе, ему нужна дополнительная поддержка, поэтому он тебе звонит, все нормально, так и должно быть, до тех пор, пока не отпускается прошлое. Как только прошлое отпускается, и это нужно делать, потому что... Ну, скажем так, для мужчины это нужно делать, потому что очень много сейчас в современном мире женщин минусовых. От того, сколько контактов у женщин было, да, сексуальных контактов, зависит, плюсовая она или минусовая, при условии, если она не в практиках. Если она не в практиках, то да, все эти мужчины отсасывают у нее энергию. Как только она, скажем так, начинает болеть, или уходит в состояние депрессии и так далее, она становится минусовой. Потом ей вернуться в состояние плюсовой сложно. Приходится, знаете, как скатиться мы можем легко, подняться всегда приходится идти в гору. Вот. Угу. И э, мужчины тогда становятся, скажем так, заложниками этой ситуации. Очень часто бывает, что идут, вдруг все, все шло хорошо в бизнесе, бац, какая-то проблема. И мужчина говорит, сглазили, наверное, вот что, вот я другу рассказал, сглазили. А на другом конце провода, просто-напросто, женщина, которая, ну, я здесь взрослые все, надеюсь, смотрят, или дети, ладно, будем цензуру соблюдать. Женщина, которая пошла в разгул, она у него просто отсасывает удачу, энергию, а ему посылает весь трэш. Весь вот mm -hmm. это вот все, все негативное. И получается именно так. Поэтому обязательно нужно освобождаться от прошлого. Каким образом? Это все делается энергетически. И с помощью визуализации мы, ну, мы все это сделаем на курсе. Обязательно. Это, вот must просто. это просто must have. Это просто must Спасибо большое. Кроме, mm -hmm. кроме того, да, вот еще. Можно, пожалуйста, еще слово? Конечно, <laughs> конечно. Кроме того... Так, сейчас мне тут что-то... Кроме того, мы сделаем очень много выгрузок и загрузок неэффективных убеждений, и эти неэффективные убеждения, они тоже влияют на жизнь человека, влияют на его самооценку, поэтому, да, мы с вами будем, конечно, прокапывать каждого человека отдельно мы не сможем, просто потому что это mm -hmm. будет вебинар, но, скажем так, общей массой основные неэффективные убеждения, их будет порядка 250, а мы с вами выгрузим, ну и загрузим, естественно, потому что просто выгрузить будет пустое место, поэтому нужно будет загрузить эффективные, позитивные убеждения. Вот, mm -hmm. еще мы поговорим третьим пунктом, да, наш третий день, это будут способы набора энергии, потому что многие люди сейчас, как ни странно, да, заинтересовались тема, как, где же брать энергию? А почему же вот, ну, может быть, потому что а, 2000 год начался, да? Именно в 2000 году так вот природой заложено, да, что мы начинаем открывать энергию, потому что двойка – это энергия. И люди начинают думать, а где же брать энергию, как же брать энергию? Я расскажу, откуда берется основа 2022 год – это что, самый энергичный? Ну, наверное, да, не энергичный, а именно а, откроется больше для людей в плане энергии. Что такое энергия, как, как, где брать энергию, как с ней работать, с этой энергией. И не только с внутренней, потому что у нас есть и внутренняя энергия, есть внешняя энергия, а есть еще и космическая энергия, про которую я говорю все время, энергия-энергия. Это космическая энергия, энергия именно из квантового поля, поэтому, ну или я не буду углубляться. Но mm -hmm. все с благом, все именно с добром, естественно. Вот. И я расскажу, как человек набирает свою, именно рождается с энергией, откуда она берется. Я расскажу, как ее брать из ну, рутинной жизни. И mm -hmm. покажу на примере, с помощью чего человек может добирать эту энергию и как ее не расходовать. И здесь же мы с вами затронем... Ой. Такую тему, она очень взрослая, это сублимация сексуальной энергии. Mm -hmm. Почему мы ее затронем? Потому что многие люди впадают в некую, в некую разгульную ситуацию, когда у кого-то из или у мужчины, или у женщины начинаются проблемы. Чаще всего это когда рождается ребенок, когда у женщины падает энергетика в ноль, и когда иногда доктор запрещает. И мужчина вдруг уже перестает в ней видеть женщину, а начинает смотреть на сторону не потому, что жена плохая, и даже, может быть, не потому, что она не дает энергию, а потому что просто еще есть такое понятие, как физиология. Так mm -hmm. вот, дорогие мужчины и женщины, которые в разводе, и которые не хотят опускать свои энергии и мотаться из стороны в сторону, а думают построить настоящие отношения с нормальным человеком, я расскажу, каким образом сублимировать эту энергию, которая вырабатывается у человека, потому что мы животные, и по-другому не бывает, и ее направлять в дело. Вы знаете, если это сделать грамотно, то можно в этот момент, в момент сублимации, в момент, когда идет осознанное воздержание, горы свернуть. Можно таких высот в бизнесе добиться, потому что включается мотор, внутренний мотор. И я об этом расскажу. Но сейчас не буду, расскажу. На... Для того, чтобы, Анастасия, ну, вы говорили, ответы. что занятия, которые вы будете давать, да, они будут практические. Сразу вопрос. Какие-то домашние задания? Будут какие-то интерактивы? То есть вот что-то, чем тоже можно привлечь большее количество аудитории? Обязательно будут домашние задания. Но эти домашние задания они будут даваться уже, наверное, на курсе, потому что сейчас я думаю, что абсолютно нет смысла давать домашние задания и рассказывать про домашние нет, задания. Сегодня потому, это что... понятно, да, потому что у нас такая ознакомительная встреча, тут понятно. Но хотя лично мне уже, может быть, я галочки так все проставляю, думаю, так чем надо заняться и, и где домашние уже... задания? Давайте уже сразу. На, на самом деле домашние задания обязательно будут просто потому, что если в одно ухо влетит, в другое вылетит, то вы скажете... Анастасия или Ася, да, я вот, вот честно не люблю, когда меня называют Настя, вот прям сразу, поэтому я всегда пишу Анастасия в скобочках Ася, не вздумать называть Настя. И, кстати, тоже об этом я скажу, почему некоторые люди, э, ну, вот так вот относятся к своему имени, и как лучше называть э, своего партнера для того, чтобы он был для вас вот прям супер-супер-супер, старался делать для вас все самое лучшее, и как ему лучше вас называть, чтобы вы тоже стали кошечкой или наоборот рыцарем, ну, в общем, Расскажу, но попозже. А по поводу домашнего задания, да, по поводу домашнего задания очень важно его выполнять делать, и делать, потому что иначе это все впустую, просто впустую. Домашнее задание будет писать, много писать. Домашнее задания будут а, разговаривать самим с собой, я расскажу как. Домашним я заданием понимаю. будет обязательно... А, Начать, если кто-то не сделал, но ну, я думаю, что в, на канале Изи Бизи, прошу прощения, Это профессиональная страшно. привычка, профессиональная привычка в определенный момент, голос начинает спадать, если кто-то не сделал карту желаний, то да, и это must-have, просто must-have, и я еще разочек остановлюсь на этом, но именно в рамках домашнего задания, потому что mm. если мы не знаем... Знаете, анекдот, да? Я хочу, говорит, прийти туда, не знаю куда. Ну, хорошо, ты пришел туда, не знаю куда. Ну, как же, я, я же сижу дома, но это же не знаю куда, потому что дома это тоже уже не знаю куда. Вот. Поэтому если мы должны э, дойти до цели, то нам нужна цель, поэтому будет карта желания обязательно и, естественно, будете будете работать с чакрами, то есть. Страшное слово. Я проговорилась. Вот чакры это всего лишь навсего. Я думаю, что здесь тоже уже люди, которые не совсем далеки от энергии, поэтому это всего лишь навсего энергетические сгустки. Именно там собираются наши потоки энергетические, внутренние, а в связи с тем, что это к нам пришло как бы знание из Индии, поэтому это называется вот этим английским, ну даже не из Индии, будем говорить из Индии. Так да, чтобы не вводить да, людей в смуту, это, ну, пускай будет из Индии, вот, чакры, да, по факту это просто энергетические узлы, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой короны, вот и все. Вот, и вы будете работать с ними, причем очень серьезно, я расскажу как. Анастасия, рассказали все, фишечки и домашние задания, да, и уже вот настолько, правда, расположили к себе. Я думаю, что все наши зрители, в том числе сейчас на Ютубе, потому что у нас идет прямая трансляция, они не просто будут на этом курсе, они еще пригласят за собой, наверное, все свое семейство, чтобы решить проблемы свои, лучше всего своих друзей, <coughs> потому что мы тоже э, любим все-таки заботиться, наверное, о людях. Да? У меня Ой, един... можно перебью, можно перебью. Можно перебью? Пожалуйста, ни в коем случае не причиняем добро, ни в коем да. случае. Когда ко мне приходит подруга и говорит, вот у меня там да. вот это вот муж изменяет, а я ей говорю, слушай, точно, он изменяет, потому что вчера я видела, как он посмотрел не налево, а направо, или не направо, а налево, точно. Вот я сейчас тебе расскажу статью, тьфу -тьфу -тьфу, нашла, вот она, вот в этой точке, читай». Ерунда это все, женщина рассказывает просто, чтобы выговориться и найти подтверждение наоборот тому, что муж ее не изменяет. Вот, не причиняем добро, потому что причиняя добро мы делаем себе вред, мы отдаем свою энергию, а взамен получаем еще и блок. Потому что человек, который хочет, чтобы ему дали совет, он спросит, он спросит, скажет, а ты можешь мне посоветовать? А если мы говорим, я вот тут посмотрел, давай я тебе сейчас быстро расскажу, то в этом случае получится обратный эффект. А вы теперь вы можете продолжать. Да, у меня остался на самом деле только один вопрос. Mm -hmm. Когда начинаем? Когда первое занятие? 22 число. Шикарный месяц, шикарный день с точки зрения энергии. 22 число. 18... Это уже следующая неделя, вторник. Да, да совершенно верно. Супер. Анастасия, я, с вашего позволения, просто проверю, что у нас идет на Ютубе. Может быть, здесь у кого-то какие-то вопросы, да? Потому что все нам с вами желают доброго дня, даже спрашивают, как успехи. Вот передают привет из Гуся-Хрустального, из Усть-Каменогорска, это Казахстан. Да, еще есть такой замечательный город колбатал надеюсь, правильно его прочитал, тоже республика Казахстан. вопрос а вы знаете, пока... что я сама тоже из Казахстана. Да, родилась, правда, в России, но какое-то время жила в Толды Кургане, так что тоже тяжелое проговаривание этого слова. Поэтому, да, привет, Казахстан! Все. Друзья, ну, мы ждем вас на курсе, который, я не знаю даже, вот какие сейчас эпитеты еще сюда употребить, потому что Анастасия удивительный, интересный, потрясающий, восхитительный спикер и собеседник. Анастасия, спасибо вам большое, что вы сегодня были у нас в прямом эфире. Увидимся мы с вами 22 числа. И, друзья, еще раз, особенно те, кто будут пересматривать это видео, вот здесь вот внизу можно поставить лайки, либо оставить какие-то комментарии. Может быть, у вас уже есть какие-то каверзные вопросы да, относительно. Давайте курс. пишите, пишите. Это будет очень интересно. Я обязательно на них отвечу в рамках курса. Обязательно. Спасибо большое. Ну и мне просто хочется еще раз, Анастасия, вас поблагодарить. Сказать спасибо вам большое за то, что выделили время за то, что э, подготовили такой э, шикарный материал э, для нашей площадки. И э, с вами, дорогие зрители, хочется э, ни в коем случае не попрощаться, потому что мы увидимся с вами уже э, в понедельник. Это будет у нас 21 января, 20 часов по московскому времени на нашем лайфе. Ну а на сегодняшний день у нас все. Еще раз благодарю нашего спикера Анастасия. Спасибо. Всем, друзья, всего доброго. Хорошего завершения рабочей недели, хороших выходных. Всего вам самого доброго, до свидания, до следующих встреч.